я Сегодня я хотела остановиться только вот тех моментов, которые касаются, ну скажем, церемониальной части цагансар, то что касается традиционного этикета. Оллнхурс на царта. И у него царта, и он долгий симон и пыльный нерн, который верь, который царта, который живет и То есть, конечно, калмыки особо обращали внимание на такую на этикета, на церемонии, на какие-то взаимоотношения, когда это происходило публично. Да, публично, вот когда это были свидетели того, допустим, скажем, да, невыражения уважительно-почтительного отношения к вам, скажем, да, неправильно сказанное слово, неправильное обращение. И много-много таких моментов, которые не соответствуют нашему обычаю, нашей ментальности, нашему образу жизни, нашему вероисповеданию. Вот когда вот этому не соответствует, и человек, зная-не зная, значит, да, но невежество – это тоже большой грех, да, считается, каким-то образом это проявляет, и происходит это публично, Конечно, многие оскорблялись и уже вот тогда делали выводы, что с этим человеком ему больше лучше не встречаться вот таких в таких общественных местах, в публичных местах, вступать в контакт, обсуждать какие-то проблемы. Но старались держаться в стороне. Поэтому когда вот собирается большая публика на празднество, на свадебное пиршество, на какие-то торжественные какие -то мероприятия, должно уделяться особое внимание, особое внимание вот этой церемониальной части, то, что касается традиционного этикета. Но начнем с самого главного. Самого главного, конечно, самое главное, но я не буду касаться внешнего вида, не буду этого касаться, сейчас мы европейцы 400 лет, и очень трудно сейчас, да, как бы соблюдать все эти каноны, но тем не менее, даже если мы облачаемся во что-то национальное, вот я хочу с вами поделиться своей, ну, как бы такой вот проблемой большой, да, я не могу спокойно сидеть на концертах, я не могу, я не получаю эстетического удовольствия. сильно переживаю за то, что нарушается, вот то, что является основой, Скажем, замужние женщины выходят на сцену в национальных костюмах и с перетянутым поясом, ремнем. Значит, да? это, это грубейшее нарушение, потому что есть такое выражение «бюсткюй», то есть без ремня уже все сухо, уста, значит, без того А «бюстаолхни» — это... Все И вот когда, значит, вот вот это, вот когда вот это я вижу, я сильно переживаю, и, и, и, и, и, и, самое там на спектаклях или еще где-то все это когда вот видишь лучше вот когда мы хотим Показать свою культуру, суть нашей культуры, как бы раскрыть ценность этих моментов, которые уже тысячелетиями сохранялись, веками передавались, передавались, но не просто так же. Это же было важно. То есть оно аккумулировало себя очень много: это житейский опыт, это наша история, это наша культура, наш образ жизни вот это все аккумулируется в каком-то отдельном слове, в нашем поведении, в наших поступках. И Имуществе. Сколько соревржена? Сколько соревржена? Там, что ходят сардан, сардан, в Вот Ну бывает так что вот я Вот как вы поступите, если это все, это вот в дни празднования Сахансарт, но вы оказались не дома, а где-то в пути, в дороге, или вы верхом на лошади, или вы, допустим, за рулем, да? Но вот все-таки вот как-то так вот встретили своего, там, не знаю, брата, свата, там, друга своего, и вот остановились. Вот как будет происходить? Вот как, вы, как вы поприветствуете друг друга в степи, скажем? Нурнасанбуха керхте. буха керхте машина а сейчас вот, наверное, ребята, да, честно скажите, многие вы здороваетесь, можете так вот ä, приоткрыть окошко машине да, и можете поздороваться с тем, кто старше вас. Позволяете себе такое? Позволяете часто, да? Но это недопустимо, от особенно национальный сар, нежелательно этого делать. Надзагансар, чтобы вот этот киллнцы, миллнцы всякая ну тот человек подумает в этот момент про вас, может быть, что-то не так, да? Лучше исключить это. Если в повседневности это очень сложно сделать, если но хотя бы на цагансар, когда вот люди как раз-таки делают для себя какие-то выводы, это очень важно. Цагалха. кто должен первый приветствовать? Тот, кто младший или тот, кто старше? Если этот старший посчитает нужным, нужным с вами поздороваться, именно старше первый протягивает руку. В нашей традиции это по-другому. По-европейски, конечно, тот, который младше, а вот по нашим, значит, обычаям, это тот, кто старше должен ну, показать вот свое вот расположение к этому молодому человеку и вот сделать первый шаг вот к тому, чтобы подать руку поприветствовать. Хорошо. Ну, давайте сейчас, поскольку это царансар, и вот, к вам придут люди, во-первых, кто должен к кому прийти? Вы должны пойти к своим старикам или их пригласить к себе домой. Вот смотрите, вот как мы, цагансар, да, вот, допустим, в первую очередь, как у нас начинается утро, утро цагансара. Ирк. Ага. Так. так. Нет, ну, правильно, правильно. Так, ага. а на голове... Подождите, на голове у вас. На голове не было ничего. Шапка, головной убор. Ну, возможно. Там... Да, головной убор. Так и вот переступили порог правой ногой, чека и зулдоргджен дэкшан, значит, да? И тир, Так вот менде менде гарута это уже вот уже когда мы стали исповедовать буддизм, это уже больше стали связываться окантенгэр, да? Декляя, значит, тир, менде, менде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 Цагаган Юрелька Моллин, Цагаган. Тюрин Больжет, или Леден Цагалха Моллин, Леденый. И даже вот я помню, значит, да, Манабичкан Сакта, ирты харьор лейрдом. Харьор лейрдом, прямо ряд, вот, зоохсадочным. Очереди устанавливалась. Придут, вот я помню даже такой случай, придут за нашими родителями, и увидев, что уже кто-то их опередил, даже переживали, расстраивались. И цагалха, ну все знаете, я цагалха. Почему прячут вот этот альхан ягод Я когда Алхань был никогда в семье, нет, не, не, не, не совершали это обряд, да, мужной Так, вот, и как это мы покажем сейчас, вот, и значит, да? Вот, и Талас, ига, да? Этот Алхань Ярад, и что? Менде Га нет никаких объятий никаких поцелуев значит так вот и и ну раньше могли плечами там прикоснуться и что вы говорите а является то вот вот это важно и вот альхан одна не зря говорят ряды Зура тагич, На юнда, И ему в голыми руками, это тоже имело место быть. Ага, вот. Это и выражение уважения к этому человеку, чтобы голыми руками, значит, да? и с другой стороны, и не только, все время ходили с длинными рукавами, и не только на цахансах, все время же с длинными рукавами ходили. И вот приглашаете вы, да, родственников, угощаете, и, и вот в течение дня, месяца, второго месяца это происходит. И если в этом хатоне вы кого-то не угостили, он мог обидеться. И даже дальние родственники, которые живут там, не знаю, в соседних хатонах или еще каких-то значит, да, в течение двух месяцев они могли вполне, в любой дом, могли прийти без, без предупреждения. Тер не, удивил, не удивляйтесь тоже, если там месяц спустя, когда уже и забыли, что царь был, значит, да? кто-то придет к вам домой и скажет царь Анкед ⁇ нов. Ну, там Вот А ты родной был, но мангутный был, деда не к сору ладол, но ходит сардень. Заяган берхадил, хлеб, ты худ не, шири, Ялдундугуга но есть был такой обряд когда э, внуки по дочерней линии значит, да, вот они должны были приехать ну, э, высказать свое уважение почтение своим на нахцх, вот должны были уважать да, и и те обязательно должны были вот э, приготовить оставить э, голень по она вот, вы знаете там я рад холод, цивилизация, чанат, величительная, самое важное. к Я тоже помню, я приезжал уже кое где, уже покрылась, отец держал. Вот, на тот случай, если мы приедем, и вдруг не окажется это. Ну, конечно, даже вот плесень не покрыта, но все равно вот они держали. Не всегда были холодильники. Вот, вот до такой степени вот они уважали. И Кемер, и но если вот не подарят эту голень, им могли угнать самого лучшего коня. И все. И никто даже не догонял. Потому что нарушили обычай. И вот и Икцааде... Вот у нас законодательный памятник такой, значит, да, 1640 -го года года, в этом законодательном памятнике все это прописано. И вот я как-то специально это изучала, значит, да, я посчитала где-то почти что 70% статей этого законодательного памятника, они основаны как раз-таки на наших обычаях и традициях. И вот это регламентировало нашу жизнь. И никто его не нарушал. И все было замечательно. И когда вот это назвали степное уложение, я так обрадовалась, думала, ой, наверное, там будут эти статьи. И, будь моя воля, я позволила бы всем этим национальным субъектам разрешить, разрешила бы, допустим, да, вот ввести в свой законодательный значит, документ этот вот несколько таких статей, которые испокон веков на протяжении многих столетий, тысячелетий вот, регламентировали их. Обычную жизнь. Нек дакши в Кавказе профессор, доктор босат доклад и имумкел Кровная месь ды пережитки прошлого дала им Кровная месть, пережитки прошлого. Ой, я уже поняла, что после этого что-то... хойер чечене махлата босадырчка тенгаг, да, что дырыг арчка дэнчин, о, сяга норскелер, что Для кого это кровная месть? Что вы знаете о нашей культуре? Вот, пожалуйста, научно с научным обоснованием, аргументированно объясните вот этой публике, которая собралась и слушает вас, доктора наук, объясните, вот в чем это значит, там заключается. Муоднеру, Вот это Вот вроде бы это действительно страшно, да, для нас, да, как кровное место Но это регламентировало их жизнь. Это был закон, который там, то-то, то-то, я сейчас это комментировать не буду. Вот она и он басы тер эвткла, нэрті, тэду, тэду малар От и Ялдунха, явреялдунха, так и так продукты заберут. И ему чердересе, и цагасрла, и цагасрла, и цагасрла, и и цагасрла, и цагасрла, и цагасрла, и и и Матриархат, но так уже устоялось. Не очень много пословица, на керхтег, и вс, что не знаете, что вы не знаете, что так, дак от Ода бидн ю э, оркнавдн, э, хо оркнавдн. Зулла бидн хо оркшодн, эмтаюма эмтаслкшодн, зулла. Тими? Угу. А зулла бидн э, тир э, э, юна Тими? Э, Тима. Зулла улхне бидн берет, зулу дав схоже, день ное ничего не было, день ное, день не зингерад. они тавы зурга дола хонат, зависит год от года, едливишь. Тих с наже, нер на, на, на тим. Золла не дрз, аркчика удагуга, нерчика карагуга, Ода тавшат мергает, Зонкунь геган, вадна шарш хаджиге телегрулсн, тогда вассл южн садндан уширен медулче, теньгаки яхзубитаяс молдена. Саган садла волвал, енэ волхня икль нэр байр, кене кум волгна, ирку билю волгна, тиме санютри волчах молдена. Ие мучадересе, тир ход ход гегит тиме залхимнуга. Я много, то есть нет такой регламентации, значит, начинаем числа отмечать. Вы понимаете, целый день делали борц, да, можно нарисовать. Тер ну почему целый день делали борцыки, посвящали целый день. Да еще вот уже когда уже все уже готово, приглашали стариков. Тер Борцек и Юрия Лихко Также тер Хойдамахан, я Басы Юрия Лихко Но тер Борцек, где шашлык теме у деревянная, числа, да, очень идет. Только я моран, я моран Борцеки, я моран участвую в вот один – да? � Вот это не то, Dinge variety. Он зад на девушке. Nossa, кажется эта шесть источников прямо здесь, но сейчас на и на кольце еще Кчём бритв? Готовы ихrando, видите? На котором он мог полечь справиться? Т Of course,ons выходят Findino круги вперед disposition, Федер incluanse,иф jullie вперед вKey 빼ш included продукты. Бичкин такой слышали? Слышали, да? То есть, значит, они келькат. Вот. Вот келькат. Здесь борчики. Угу. Это их кельмелек и бичкингермбелик. Тоже. Келька. Всегда. То есть, это, вот это для старших, а это для младших. Это для родителей, это для детей. Угу. И, далее, и нынде, вот иногда это то Иногда и ему Вот Кемерджан просто пойдете вот, значит, да, в пакетики, борщики понесете, ну, конечно, вкусно, но если вы завтра пойдете кому-то в гости и придете вот с этой связкой и сеткой, это совершенно будет другое отношение к вам. Совершенно другое. Это, значит, вот вы решили настолько это уважить, значит, да не только, решили уважить и старших, и их детей, их потомство. Так или иначе юнорка. Иркше Хавтхай. Mm -hmm. Неген. Mm -hmm. Худса орул назермисин. Да. Худса. Басы неген. Вот это толуш, которая, да? Вот это толуш. Ине Зурган. Зурган орулна. Mm -hmm. Ине Джолагечене, что, да? Неген. Мушкмар. Mm -hmm. Негн. шор, Негн. а что? А кулче. шор, шор, негн да, ну да, негин нордигли, или гору нордигли, ките, и ките, ките вот такой бывает, Мернакит. вот, ой, запамятовала. А, Горвонордиглянчен. Иньки ты горвонордиглю, ищи шор горвонордиглю. Киты хевто. Ой, простите меня, Марточку, вылетело из головы. Вот давно уже. Три, шор было три Д? Да? Один кит Д? Да? Ага. Неган. Вот хорошо. Мерднички. Мерган, мергану хата. Так, значит, горвон, да? Ага. Хорошо. Спасибо. Вот. И имя. Вот иринга, и одни волхны вас и имеют. то Вот такая, от там от дыхнур, дюнур, тана сакин. Вот кезе на волхне, ирко волганди, идет бильда твичтегесимолжени. И ему учатся. Будет очень много гостей, сугат, няреньких, ейка Ну это. И длин, е здесь хурха, чам ды, темян, муга, и всякая галон, шовон, ючи, зусень з юли, дыр загарват, тир хавры, укты дживях. Хавриг, укты двивях, у черта, Йорта, тиму борс, кукди гайс муж. Но хурха борск, что символизировал хурхаборс. Я морора, йорте им бес. Ещ, елше. Илше. Юр, сад, ачнер, он. Да, вы меня, ребята, извините. Не-не-не, я просто, если я перехожу на калмыцкий язык, я забываю, что я уже перешла на калмыцкий. И когда я перешла на русский, я тоже забываю, что я перешла на русский. Это действительно надо напоминать. Так что с какого момента теперь мне на русском объяснить? А, отсюда начинать, да? И, э, а, ну, а вопрос, но, да. А, то есть э, на царансар, вот я перечисляю те э, обычаи, ритуалы, которые э, надо бы соблюсти. Но это не составляет такого большого труда. Раньше был специальный день, э, посвященный вот, приготовлению этих борциков. А, и вот после того, как они уже были приготовлены, надо было обязательно пригласить людей, которые должны были произнести благопожелания соответствующие. Юряха и Юряха. То есть борцык Юряха Юдр. Вот А Юряха. То есть был день, который... А, был день, который... Ну, как бы сейчас вот мы его называем День, когда надо готовить борцыки, а раньше называли День, когда надо э, совершить обряд благопожеланий. Да, борцыков, значит. Да. Это было накануне. И вот э, мы пытаемся э, понять, почему же целый день они занимались этим. Потому что надо было делать три вида. Значит, один, значит, это для подношений. Вот то, что касаемо подношения, здесь э, как бы меньше творчества. Надо придерживаться опять-таки традиций, значит, да. Вот э, традиционно два вида. То, что символизировало солнце и, и наступление э, весны. Вот солнце, значит, да, вот. И наступление весны, шарнары И вот, -вот действительно сяк, его югаргат, ирмелят, значит, да, вот, кедыгайся, мольджида. Вот борцыки, вот. Э, делали хуцы. Ну, понятно, что от хуцы, это баран, значит, да, зависит приплод, как будет размножаться, ну, скажем, в данном случае, отара. Вот, поэтому многие это делали, и это было нормально, поскольку мы скотоводы. И вот этот, значит, да, этот «юкр» без молочного продукта э, никак нельзя. И на цар, -на -цар молочные продукты, э, ну, как бы символизировали много чего. И благополучие, и наступление весны, достаток, э, чистоту помыслов. Поэтому, э, но «юкр» прежде всего, мал. И И она хаша, значит, И вот старались вот, вот эти, значит, чтобы они были да. Но ну, могли и джола, Это джола, это бесконечная жизнь. Хамок, ух наснут хагера, да? Могли это. Но нежелательно. Нежелательно. Вот эта шора, потому что это символизировало оружие. Острое, значит, да? То есть на случай, если кто-то там замышляет, там, значит, нападение или еще агрессия какая-то, да, то есть напоминание того, что у нас есть чем отразить. Вот этому хак хакасскому нашему старику надо было отправить шорборцик, понаделать и отправить. Шорборцик, я как негмичник шорборцик. И были такие борцыки, которые делали из них связку такую. Ага. из э, определенного количества бортского определенных видов и были больших размеров они назывались ик Белик. то есть для старших Икгерин белик. но э, раньше же живет родители рядом дом поменьше это значит там дети то -то -то -то -то. но все равно в каждой семье даже там где родители все равно есть родители и дети и там где эти тоже есть родители и дети. Поэтому вот, э, любую семью несли не по отдельности бортски, и большие, и маленькие. Две связки. Определенное количество определенных видов. Прежде всего, вот это хавтха, о котором мы говорили, да? Один. Хавтха. Ну, хавтха зермус цельвыггина. Это не будет ошибкой. В каких-то северных районах говорят хавтха, в других районах говорят цельвиг. И то, и то правильно. Да. Могли сюда хуц тоже добавить. Негн. худцы вот. худцы Негэк. Вот это тоже. Вот это тоже. Как рендель. Только с рожками. Зургага. Я не знаю, почему, но жу, ну, зурган. Токш. Ага. токш. Токш или токш? Ага. А, количество обязательно. Ш, зурган. Зурган. Сейчас, сейчас, сейчас до конца дойдем. Это потом Конечно. зурган. Да? А, потом джола. То, что символизирует долгую жизнь. Долго дела дела вот же mm -hmm. вот эти ут mm -hmm. вот, утак вот я держала ина а нега мушкмор мушкмор это это нерингесин это то есть символизировал несколько достаток а исключала mm, äh, нищету то есть чтобы в семье всегда было что-нибудь что может пригодиться в пищу. Вот это Нерингесн, тонкая кишка. Вот, вот чтобы вот всегда было что-нибудь. Вот, вот этот вот этот, да, вот Неген Вас Нерингесн. Нет, джула долгую жизнь, а Можкмор даже нет даже недостаток. Не, то есть набор здесь исключила. Исключила, чтобы вот э, э, нищету, что ли, как бы, то есть, чтобы всегда было что-нибудь. <плес> что <плес> что, да, да. Вот такое, чтобы вот, чтобы чтобы такого не было. И даже были такие годы, говорят, вот, и, наверное, в Сибири это происходило, когда действительно ничего не было, вообще ничего не было, на пустой сковороде наши родители что делали? Сыпали муку. Просто чуть-чуть муки, и Невичкин дал в Суберджинурет. Вот они цахансар могли вот так вот, оконтенгрик так могли встречать, когда вообще ничего не было. Угу. Так что вот, ага, да. Потом, вот это шор называется, это... Это не, а должно быть. И даже, и даже горвун, горвыга, ага. горвун, горвыга, горвыга, что если не приведи Господь, кто-нибудь нападет, то напорится вот на это. Защита есть, обеспечена защита. И, а вот то, что касается... Касается... Я глав, Только что... Киты. Вот Энчи Мохне, Мернгис Маллэг, Кундльдживях и Мульджина. Мернгис Маллэг, Кундльдживях и Мульджина. Мернгис Маллэг, Кундльдживяни. Ага. Энчис Мульджина. Единственное животное, у которого нет тюссин, жилчин. Единственное животное. Мирн. И те же, хорган цартысты куга. Теды дуынга тер малы олжендер. Мирн кесим. Жилчин нет. Тегат тер мюребебе күндләден кетті кетші. Дежидор басы олжолуна зәрімден. Зәрімшіне орулына. Иегат инын басы олженэн. Икі керинбелікті басы олженэн.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 вот кто не где И где не мана он Это ключевые слова. он Ага. Бурхутты, там перечисляют там я не знаю Бурхембахшта там Зунквенге генды Ногандеркагину Цагандеркагину каждый ну каждый род поклоняется там кто э, перечисляет обычно да да перечисляет термин этот ур день день это делает мужчина да потом а, чашка такая долга широкая так ну, Обычно берут таз, потом поворачиваются в сторону порога, юдинтал И кому обращается юдинтал халяга? Туда бурхуттал, а сюда? Юдинтал К духам предков. Вот там, вот вроде бы как буддийская, сюда шаманская получается, да? К духам предков обращается. Заян, ачур, ав, иджин. Всякую синд. То же самое. Значит, то же самое. Урдедни уже не улунбурхте, а. Да, здесь. Заян. Ачур. Ага. Ав. И джин всякусенды. А Болтха. И ответ такой же. Опять же, заяна чура веджин всякусенды. Тиндесим мума днды. Ачнырзиены тат. Надо туда идут идут. Идзуса дндан.